Узнать, как оформить визу на Кипр, во сколько обойдется перелет и аренда авто на острове, можно из нашего предыдущего видео. Сегодня обзор начнем со сравнения стоимости жилья на острове. Для поиска квартиры используем сайт для туристов Airbnb. Стандартно задаем пункт назначения. Дату заезда и выезда, количество людей, тип размещения. Можно также указать приемлемый диапазон цен, например, до 40 евро в сутки. Для удобства выбираем вкладку «Язык и валюта», отмечаем евро. Здесь предоставлены детальное описание жилья, фото, количество комнат, а также информация о владельце. Обратите внимание, сервис берет комиссию за услуги. В нашем случае 12% – 9 евро за весь период. Чем больше компания, тем меньше придется платить в расчете на одного человека. Например, если едете вдвоем, в Пафос средняя стоимость суток проживания на человека составит 19 евро, а в компании из четырех человек уже 14 евро. В целом, в Пафосе или Масоле наиболее дорогая стоимость аренды жилья. 35 евро в сутки, тогда как в Ларнаке, Айонапе и Никосии она примерно на треть ниже, 22 евро в сутки. Судя по отзывам, цены в кипрских ресторанах кусаются, поэтому в целях экономии придется все готовить самим. Ужин в ресторане на двоих в среднем затянет на 30-40 евро. Меню состоит из основного блюда, гарнира, десерта и напитка вино, пиво или кола. Учтите, что порции на Кипре огромные, одно блюдо вполне можно брать на двоих. В заведениях попроще можно заказать спагетти с морепродуктами за 8,5 евро, салат от 2 до 9 евро, шашлыки от 12 до 16 евро, пиво от 2 до 4 евро. В то же время цены на продукты в супермаркетах вполне подъемные, так килограмм риса или спагетти обойдется примерно в полтора евро, килограмм сосисок в 2 евро, килограмм мяса от 4 евро, правда молочка несравнимо дороже, чем в Украине. Йогурт примерно 2 евро, майонез примерно 3 евро. Несколько слов о культурных достопримечательностях города Пафос, наиболее богатого на исторические и архитектурные памятки. Здесь туристам рекомендуют посетить Византийский музей, среди экспонатов которого более сотни кипрских православных икон 12-19 столетий. Археологический парк Пафоса представляет собой раскопки античного города со старинными мозаиками. Портовая крепость в гавани Ката-Пафос. Здесь работает выставочная галерея, а с крыши крепости открывается потрясающий вид на окрестности. Купальня Афродиты. По легенде, вода в ней дарит вечную молодость неделя отдыха на кипре с учетом аренды квартиры и авто обойдется примерно в 13 тысяч гривен человека. На сегодня у нас все а простобанкам желает принимать только правильное решение.